Всем привет! Вы на канале КТВ». и сегодня я снимаю распаковку вот такой куколки Клавдия Вульф. Я ее очень давно хотела и сразу вам говорю, если вы такую куколку хотите, то вы ее в обычных магазинах не ищите. Я ее нашла в магазине Империя Kids. Там вот много таких кукол Монстер Хай. Вы можете и другие купить куклы. Так, давайте вот посмотрим, вот сама кукла. Вот тут эмблема Монсор Хай. На обратной стороне, ну тут, конечно, я не знаю, на каком-то языке как бы написано о ее жизни. Вот она сама. Так, давайте откроем ее ну, сейчас, только. А вот здесь вот она где-то открывается. Ну, в принципе, можно и так как-то сейчас. Так, вот так вот она. А оказалось, легко достается. Так, ну, тут, в принципе, как обычно, расчесочка, подставочка. Ну, вот аксессуары у нее. Такая, как книжечка. Это, как я понимаю, черненький карандашик, сама куколка. И вот тут вот я заметила, сейчас вот, телефон, он должен быть у нее на руке, но он, наверное, оторвался. ничего, давайте ее распаковывать. Так, здесь. здесь. Здесь, так, оп, так вот, подставочка уже есть, сейчас расческа, так, сейчас куколку освободим, так, ой, а как там, вот такое волоса где-то аккуратненько, так, еще вот. Ну, аккуратно волосы надо сидеть. Так, все. Вот еще тут. Так, она... А, вот все она. Вау! Я так долго хотел. Вот она такая вот большая, красивая. Уколка. Ой, у меня тут на ручке. Ну, я так оставлю, она так красиво в позе выглядит. Вот сейчас мы соберем подставочку. Ну, она легко собирается. Ой ее нее можно, в принципе, вот так поставить. Сейчас. Она какая-то. Ой, Ой Сейчас вот вот подставку вставляем. Что-то не хочет вставляться. Вот все. Ну вот ее аксессуары, которые я Ой, у нее нашла. Вот, посмотрите, это ее аксессуары. Вот еще там кашечка вот такая была в комплекте. А, вот. Еще чуть не забыла. Здесь еще у них в куклах есть вот такие, как книжечки. Здесь вот оглавление. Ну, там рассказывается о ней самой. Вот. Тут вот вся информация. ну Не по-русски. Тут, наверное, где-то есть по-русски написано. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!